Здравствуйте, я Александр Симоненко, руководитель детективного агентства «ЩИТ». Данное видео я хотел бы посвятить такой услуге, как выяснение биографических данных. К данной услуге зачастую прибегают лица, познакомившиеся в интернете. Это делается для того, чтобы оградить себя от мошеннических действий со стороны данных лиц, с которыми мы общаемся с вами заочно. При обращении в наше агентство... Мы проведем комплекс мероприятий, направленный на сбор максимально точной информации в отношении лица, с которым мы познакомились на сайте знакомств или где-либо в интернете. Чтобы оградить себя и свое имущество от преступных посягательств злоумышленников, проводится целый ряд мероприятий, таких как сбор информации о прежних местах работы, наличие судимостей, Информация, полученная от соседей, окружения и многое-многое другое. Данная услуга не является дешевой, так как включает в себя большой объем работы и проверяемой информации. В конце вы получаете письменный отчет, который будет соответствовать действительности о данном лице. Обращайтесь в наше объективное агентство и получите достоверную информацию о проверяемом лице. Познакомиться о деятельности агентства, более подробно о всех услугах, которые мы оказываем, вы можете на нашем сайте. Жмите на ссылку, которая находится по данным видео и выбирайте необходимую вам услугу. Звоните и мы вам поможем.